Ну, слепили киллера. Этому приговору предшествовали три года следствия и два года судебных заседаний. Преступная группировка, в разные годы называвшаяся Архиповской, Головановской и Осокинской, успела натворить много дел в Рязани. Но чисто сердечное признание киллера Чака, а именно так в бригаде называли Родионова, следователям было и не нужно. Подделка документов по обвинению в особо тяжком преступлении. Как так получилось, что Родионов отправился отбывать наказание на целых 25 лет почему именно так ну скорее всего ему могли дать и пожизненные, но я думаю побоялись того что у пожизненников все таки дела проверяют более тщательно чем обычные уголовные дела и если бы стали проверять его дела пришлось бы сажать очень много судей, прокуроров, следователей, а его отпускать пришлось бы. После Расстрел Александра Осокина и Денисов Романник попал в институт имени Склифосовского, где был удачно прооперирован. И на следующий день к нему в больницу в институт имени Склифосовского приехал Михаил Шевьев. Привез его жену и мать. О чем они говорили, история умалчивает. В 2002 году бандиты убили одного из своих главарей. Его водитель, который чудом выжил при покушении, сразу же заявил об этом в милицию. Сделать заявление о убийстве Осокина, который совершил ЧАК Родионов Виталий. Был ну, написано от руки протокол якобы допроса, где он обвиняет Родионова Виталия искушение на убийство на него и в убийстве Александра Суперова. Алло. Алло, здравствуйте. Екатерина, да? Да, да, Виталий. Да. Добрый Это... вечер. Добрый вечер. Я вас на всякий случай предупреждаю, что разговор записывается. На мой взгляд, самое существенное, то, что судья субриковал потерял дело. То есть судья пошла на должностное преступление и потерял уголовное дело. Свидетели этого преступления какие-то были обнаружены в ходе дел? В ходе расследования данного дела был задержан некто Какашвили Олег, около метра восемьдесят ростом, ярко выраженный кавказец, он был как основной подозреваемый по данному делу И опознан свидетелем под псевдонимом Волков Волков его опознавал как киллера, который расстрелял Александра сокина Спустя какое-то время Какашвили исчез из дела У нас есть его фотографии И киллером был назначен Виталий Родионов уже все понятно, что приговор будет однозначно обвинительным и фильм снимался еще пока шел судебное разбирательство. То есть после провозглашения приговора сразу же еще и на экраны вышел фильм «Криминальная Россия. Последняя бригада 90 -х». И там Родионов фигурировал уже как преступник. Да. Изначально он был задержан за незаконную предпринимательскую деятельность. Спустя некоторое время ему предъявили обвинение в совершении вымогательства рядом. Дали 6 лет общего режима и продолжали держать в СИЗО. И вот продолжали так вот эзергически, дальше мучить меня. Не и просто взяли, законопатили в это СИЗО и ввели вторую половину. Я уже сидел, как говорится, не полпыхал. Вот потихоньку накидывали. У них было время. жизни, мире, здравии, спасения, прощения, и грехов, Божию, и Скажите, там вы имеете хоть какие-то права, как человек, как заключенный? Ну, все, какие имеются права у меня, как у осужденного, они все нарушены. Самое первое, Право на, нарушено было то, что заставляли работать без социального страхования, то есть статья 98 и УИК была полностью нарушена, что у нас там неоднократно происходит ЧП, то есть станки старые, люди э, трубают пальцы, убивают глаз. В «Белом Лебеде» бывают какие-то правозащитники? Туда кого-то пускают? Да нет, вообще никого нет. Сколько вам осталось? а осталось до конца на 7 лет. Есть ли шанс, что он доживет и выйдет живым, здоровым? Ну, здоровым он уже однозначно не выйдет, пока он сидел, у него куча хронических заболеваний бронхиальная астма, которую, кстати, карты так и не отмечают. Вот еще один рычаг на него – давить, так сказать. Астма есть, ну, в карточке у тебя ничего не записано, мы тебе ничего не дадим, задыхайся. все судебные инстанции, в том числе и уполномочен по правам человека. Непосредственно Москалькова нам написал, что если бы сразу к нам обратились, мы, может что-то и предприняли бы. Сейчас сейчас, в связи с тем, что уже время прошло, почти 9 лет с вынесения приговора, то пусть уж сидит. Примерно так. Честно говоря, хотелось конечно, произошло чудо. Что произошло чудо. Конечно, конечно, хотелось бы вот как-то это дело люди увидели, люди услышали. Единственная моя надежда, если мы придадим огласке данное дело, общественный резонанс, это единственное, на что наша власть еще реагирует.